Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН и буквально несколько часов вышло мое видео по поводу того, что разработчики на 14 февраля дарят нам всем Валентайна и возможность получить аватарчики за 7 побед во взводе. И многие начали сразу мне писать комментарии, гневные комментарии, в том числе с нецензурной бранью. Ребят, если пишете с матом, я такие комментарии удаляю. Если пишете без мата, я на них отвечаю. Это нормально. Критика – это то, что должно быть на любом канале, и это приемлемо. Итак, ребят, все начали меняем меня хейтить за то, что я указал, что Валентайна будут раздавать бесплатно. Ну, вот этот весь набор с Валентайном будет бесплатно всем подарен к 14 февраля. И, ребят, давайте разбираться, кто здесь право, кто виноват. Что написано здесь сейчас в новостной ленте, в, ну, в новости по поводу данного набора. Лучшее время, чтобы дарить подарки с любовью себе и боевому товарищу. Забирай по очень выгодной цене тематический набор 14 февраля. Выкрути праздничную атмосферу на максимум. Вот про вот эту вот фразу Забирай по очень выгодной цене Мне очень-очень много ребят Написали. Теперь давайте на секундочку Отвлечемся и посмотрим часть Моего видео и обратите внимание Пожалуйста на то что было У меня в видео написано Вот здесь вот в новостной Ленте. И я еще Безумно-безумно рад потому что Можно забрать наборчик 14 февраля в который будет входить Валентайн и еще там всякая Дребеденька. Я не знаю что конкретно будет здесь внутри, нажимая не нажимай, ничего не происходит, но то, что Валентайна будут раздавать, это факт, это очень классно, это очень весело и я безумно рад. Итак, ребят, как видите, в, там в новости вообще речь не шла по поводу забирай по очень выгодной цене. Изначально новость звучала так, как я вам ее показал в своем видео. И, ребят, перед тем, как хейтить меня, перед тем, как обвинять меня во вранье, давайте разберемся, что такое кликбейт. Был ли в моем случае кликбейт, напишите в комментариях и поставьте мне, я не знаю, там, миллион дизов, если я в своем видео, на которое я ссылаюсь, хоть в чем-то использовал кликбейт, или хоть в чем-то обманул хотя бы одного из тех трех с копейками тысяч зрителей, которые посмотрели мое видео. Ребят, если вы за честность, если вы за честность э, ютубера, если вы за честность обзоров на технику такой, какая она есть. Если вы за честное мнение по поводу товаров в магазине, новостей и всего остального, что касается вот Блиц, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я гарантирую, что я никогда не испохаблюсь, я не буду делать кликбейтов и я не собираюсь вас ни в чем обманывать. Спасибо вам большое за просмотр. Я очень сильно надеюсь, что я реабилитирован и в дальнейшем, перед тем, как обвинять меня в том, что я врун, люди сначала будут разбираться, а потом уже писать гневные комментарии. Я всегда согласен признавать свою неправоту». Но только тогда, когда она есть. На данный момент у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец на колокольчик. Обязательно возвращайтесь на мой канал. Обещаю, я никогда не стану хуже, чем сейчас. Я только пытаюсь становиться лучше. Всем благ, мира вам, друзья мои. И спокойствия. Пока-пока.